Приветствую, а зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Сегодня у нас продолжение пятого эпизода «За тиранов». Дайлорские доки. Называется следующая миссия. Дайлорские доки. Флагман ОЗД над Дайлоромскими доками, периферийным коммерческим центром Доминиума. Получено новое сообщение. Капитан! Вице-адмирал Стуков доложил о вашей безупречной операции на Браксисе. Выражаю вам благодарность за то, что вы открыли нашу кампанию столь решительной победы. Тактические группы уже расшифровали коды безопасности Доминиона и получили доступ к наиболее ценным файлам Менска. Но наша работа еще не закончена. Мы выяснили местонахождение дайларских доков, где заправляются и ремонтируются корабли Доминиона. Сейчас там находятся целые эскадра крейсеров. Чтобы наше преимущество в секторе стало бесспорным, нужно атаковать Токи и реквизировать как можно больше кораблей. Господа, рекомендую вам соблюдать предельную осторожность. Командование Доминиона может перебросить подкрепление на любую из своих отдаленных баз в течение 16 стандартных часов. Император Менгск не оставит ваш рейд без внимания. А, наш перебежчик. Лейтенант Дюран. Извольте обращаться к старшим по званию, то есть к капитану и ко мне по уставу. Вам все ясно? Так точно, адмирал. Старее, Жерар. Отдай парню должное. Как-никак мы будем готовы к сюрпризам благодаря ему. Как бы полезен он ни был, Алексей. В моих глазах он всегда будет предателем. А ты знаешь мое отношение к предателям. Знаю, Жерар. Капитан, приступайте к операции, как только будете готовы. Захватите вражеские крейсеры, а затем отбейте контратаку Доминиона. Да, забавно слышать такое от высокопоставленных, скажем так, наших военачальников. Потому что, по идее, выходит, что... Но они тоже предатели, да? Я так думаю, ОЗД не с пустого места появился. А тоже когда-то это была часть Доминиона. Либо же, возможно, это часть той республики, которая была Доминкской. Я, вот, честно говоря, может быть, я ошибаюсь. Ну ладно. Разгромить ударную группировку Доминиона и угнать крейсера. Я думаю, что это будет несложно. Капитан, ваша задача сопроводить пилотов крейсером. крейсерам. Эти ребята без труда отстыкуют корабли от доков и отведут их на подготовленные позиции. Хорошо. Мальчики, минуту внимания. Каждому взводу представлен медик. Но это не значит, что можно расслабиться. Всем быть на чеку. Так, слушайте, наверное, все-таки музыку потише сделаем, потому что... Я с предыдущего, с предыдущей, блин, с предыдущей главы я немножко, да, посмотрел и понял, что звук весьма все-таки громкий у музыки. Вызывали? Так что будем без музыки почти что играть. Ну или она будет довольно тихой. В атаку. Уже в пути. Так, медики а? подлечили давайте-ка ребятишки Эй, я в крейсер готов Эй, бою. так крейсер мне дайте пожалуйста и куда вы его погнали великолепно враг крейсер атаковать не будет Да, миссия забавная выходит Минус, еще один бункер. Немедленно. Уже в пути. Правда, там были, по-моему, где-то огнеметчики. Элли. Да, они делись, я не знаю. Уже Ладно, хрен с ними. В атаку. Немедленно. Так, уже там еще один бункер. Готовченко. Ага. Давай-ка я двигай туда. Нам нужен этот крейсер. Во что бы то ни стало... Все, готовы, ребятишки, захватывайте последний крейсер и дайте мне наконец нормальную армию, а не это сборище. Э, где моя армия? Какие к черту призраки, вообще о чем? Ну ладно, ладно, я просил когда-то, чтобы было такие прямо разнообразные миссии Похоже, что это как раз оно. Так, и что, тут нету нигде, что ли, никого? Э, Что-то как-то подозрительное весьма. Я не вижу ни одного противника рядышком. Так, ну это, по-моему, обманка. Там сверху должны быть какие-то войска у врага. Записать на прием. Капитан, танк с у. Чем? Световой гранаты, вот этот ты даешь Бабенышка Я думаю на самом деле нет смысла ос Осветлять Ослеплять эту Этот танк Какой-то гранаты там Просто мы сейчас расправимся с ним на расстоянии Готов. Где Пошлите дальше. Я там видел, по-моему, есть какая-то еще цель одна. И скорее всего, это как раз-таки опять танк. Вот так что призракам надо сюда подойти. <кхех> использовать замыкание. Где -то. на связи. Только хотя, наверное, это я зря сделал. Как дела? Ну ладно. Вот смотрите, сейчас он мне интересно, как среагирует Укажи танк. Мне цель. <coughs> Укажи мне цель. Блин, он очень как долго он? находится в... вне атаки. <coughs> как раз сейчас у моих закончится невидимость. А, смотрите-ка, они даже не стали стрелять по нему. Забавно. Так, отступайте. Тогда лучше как сделать, знаете ли, да? Вы догадываетесь, наверное. Просто кинуть на него замыкание, забить на этот танк и закинуть экипаж наконец в свои танки. Ой, блин, свои танки? В крейсерах хотел сказать. Так, ну, сейчас дождемся, когда можно будет включить маскировку одновременно, да, и еще и замыкание накинуть. Потому что расправляться с этим танком, ну, нет никакого смысла Тем более, что мы его просто увидеть не сможем, пока он не будет вести огонь а, Ну, короче, вы меня, надеюсь, поняли Нам нужно, главное, просто его обезвредить Так, сейчас надо, чтобы побольше накопилось, хоть двадцатка там, чтобы была. Где болит? Я С привет, привет. Все. Ага. Ха, а, шли вас. своими делами заниматься, ребята. Эй, Ладно. Готов к бою. Я С удовольствием. Уходите отсюда. Как оно? Готов. Блин, там еще а один танк. Ха, Но это было близко. Готов Мы пусковые шахты. Готовы. Ждем вашего приказа. Так, пусковые шахты заряжены. Это значит пора нам использовать ядерку. Наконец-то, Наконец вот да, это точно. Ядерный удар Здесь на кого бы его. Закинуть, интересно. Ха. Так, ну да, мы прорваться не сможем нормально. Тут надо по-любому ядерку использовать. И куда именно? <связать> а давай-ка его вот туда сможешь закинуть? Так, понятно. <связать> Вопрос был излишен. Так, он прям буквально дошел до туда, и его уже начали валить, да? Блин. А наверху чё? Слушайте, а у меня аж рабочих нету, да? У меня только эти пилоты, да и все, блин. Хм, просто я думаю, как бы нам разбить вот это вот научное судно. Чтобы у меня не раскирачили людей. Так, у нас есть... Э, у нас есть... Световая граната. Мне просто интересно, как она действует. Она может далеко ее кинуть? И типа ч, он ослеплен и все? Я слушаю. Так. Обещите характер недомогания. Кинь еще одну. Наконец-то. Винята. Наконец-то. Обнаружил запуск ядерной ракеты. Обещите характер недомогания. Я слушаю. Опишите характер недомогания. Эй, я в деле. Так, это было странно. Я думаю, вы меня поняли, почему странно, потому что я потерял гостов, по сути, впустую, так что ли получилось. Так, ну ладно. Давайте, ребята, идите захватывать. Так, ну у меня, кстати, всего пять Пять у меня пилотов. Мне цель. <звёк> <звёк> я вот просто не знаю, насколько ослепление действует, насколько Есть. по времени. Эй, я Если бы я знал, было бы все, конечно, гораздо проще. Но я вот не знаю, к сожалению. А, ну тут, кстати, ослепление не поможет. Мне надо будет как-то вот прям подойти очень с краешку. Хотя вот есть ли у турелей Vision наверху, вот в чем вопрос. Потому что если у турелей нету вижен наверх, то можно, в принципе, даже вот с этой позиции попробовать накинуть ядерку. И, кстати, она, как видите, удается. Давайте, давайте. Хм, не всех убила, но она уничтожила самое главное – это их невижен. Призрак на связи. Ну, чё не связи. Чего ты не стреляешь-то? Давайте здесь стреляйте по ним. Огонь, огонь! Вот и все. Так, у меня, кстати, ядерки больше нету. Хм. Интересно, почему ее больше нету. Я думаю, это из-за того, что я вызвал... Ну, а, несколько ядерок я вызывал в один момент, получилось так. И, скорее всего, после того, как я вызвал, она просто взяла и самуничтозу, самоуничтожилась ага. эта ядерка. Что, конечно, очень плохо для меня. Потому что мне сейчас надо как-то брать и войсками своими атаковать. Вот эту возвышенную позицию. И не знаю, что там наверху. Мы можем попробовать гостов подвести. Мне кажется, это совершенно плохая идея, хотя, ну, нет. Не такая уж и плохая. Можно повыносить вот бараки. Пока они в инвизии находятся. Да, скорость, конечно, они. Не... Супер, но сойдет. А не Самое главное, что они в, в, в инвизе находится Как мы потом правда с танками будем справляться, я не знаю. Танки, потому что это такая жопа. Надо будет ослепление наверное, накидывать на эти танки, я так думаю. Как еще? Так, отходите. Все, ждем пока заполнится у нас энергия. Так как бежать вслепую на вражескую армию, я не вижу смысла. Ага. Ладно. Ха, Пошлем, правда, пилота одного, да? Пускай он крейсер захватит. Крейсер, который все равно атаковать никто не будет. Он просто пролетит мимо, типа, ну окей, это вражеский крейсер, но какая разница. Ну, или, типа, может, конечно, думают, что это их, их крейсер, но Ф, зачем мы сюда прилетели тогда? Вопрос, да, и почему крейсер тогда не атаковал? Тоже вопрос непонятный. Ладно. Ну да, мне кажется, что я просто взял, сразу послал три ядерки, потом отменил две ядерки, и они просто самоуничтожились. Потому что, ну, как видите, здесь четыре шахты, ну, неспроста же здесь четыре ракетные шахты стоят. Так, ну ладно, ждать еще довольно много придется, потому что мне надо хотя бы сотню. Сотню невидимости, чтобы можно было уничтожить вот этот вот бункер, может даже пострелять по танкам, <coughs> которые крайне. Ну и чтобы дать вижен своим медикам, которые бы накидали бы ослепление. Да, конечно, вот это, конечно, очень радует деталями. Вот видите, тут столько всяких деталей. Если взять включить, например, игру старую, самые, ну, то есть первые обычные StarCraft, то вы увидите, насколько все плохо было. Так, ну тут, к сожалению, найти наверное не удастся мне настройки, потому что это было чисто в этом в настройках управления. Специально кнопка есть, чтобы переходить из одного строкафта в другой. <coughs> я эту кнопку не помню, соответственно, ну, не сможем мы это сделать. Так, ну, похоже, эта миссия целиком и полностью нацелена на чистое выполнение вот такой вот спецоперации секретной. Никакого масштабного у нас тут сражения не будет. Возможно, только под конец нам дадут крейсера, но и то я в этом... Совершенно не уверен Так, ну ждем Ждем Связь Да, жаль без ядерок Столько времени терять придется нам на Ну сотни есть Наконец-таки, давайте-ка маскировочку И вперед в атаку на этот оставшийся бункер Далеко довольно Гасты стреляют, я смотрю прям Вообще расстояние такое прям тотальное рядовой рядовой так 50 остается у нас а бункер мы даже еще и не вынесли так бункер уже сам по себе горит Можно даже уже его и не атаковать знаете ли атакуйте танк Танк доломайте, и потом можно будет уже уходить отсюда. Они по шестерке, получается, снимают довольно медленно, но верно, они убивают танк. Так, ну же добивайте его, ну ёрмоё. Придется отойти. Конечно. Опять кончается маскировка. Ну <coughs> там три танка стоит. Если в принципе при везении, если забежать, то можно их уничтожить. Но это такое, да. Это вы понимаете. И кстати, вот мне интересно, если вот эти не смогу крейсера захватить, то что произойдет? Я проиграю что ли просто? Ну, если у меня убьют просто пилотов, например. Да? А потому что написано 10 из необходимых крейсеров захвачено. То есть 10 из чего? Тут ничего не указано. Тут просто квадратик. Хм, странно. Ладно, пока что можно поговорить на тему Старкрафта. Конечно, игра пфф, реально хорошо так прям проапгрежена. Я изначально на самом деле очень скептически относился к части ремастера. Потому что... Ну, обычно все вот эти ремастеры, которые выходят там на... Не знаю, Age of Empires, например, еще какие-то игры. Они все обычно ужасные, эти ремастеры. Они практически ничего не исправляют, даже в графическом плане. И в итоге э, ничего нового вы так и не увидите. Это те же самые Казаки 3, по-моему, или как они называются, да? Вот новые Казаки. Это ничего нового. Ну там, конечно, да, все-таки графику там подправили. Это стоит признать. Но хотя там вообще другая история выходит. Потому что Казаки 3 назвали, а это те же самые обычные Казаки, только с новой графикой. Сделали обычный ремастер. Ну, The Chief Empires больше всего, мне кажется, вот под эту категорию подходит. Не, это, как сказать, ожидаемых хороших, а в итоге получившаяся просто старая игра. Укажи мне цель. Потому что я так и не понял прикол. Я играл в The старый и, и в новый. Я не увидел никакого отличия совершенно. Только там разве что в воде, да, вода там изменилась, она стала покрасившая. А все остальное, как было старым, так и осталось. Так что это довольно спорный, на самом деле, момент. Я, кстати, мог бы командные центры послать на воздух, но, правда, зачем, конечно, да? Смешно. Пролетели бы здесь, их просто пострелял бы турель. <coughs> но ну, а зато она дала бы нам вижен, да? В принципе, если так задуматься. На какой тут уже нахрен вижен? Тут уже вижен-то и не нужен. Потому что у меня он есть гасты, да и там уже враги практически все убиты. Так, ну смотрите, нет у нас возможности их остановить. Можно было попробовать даже взять и использовать замыкание. В принципе. Хотя световые гранаты очень далеко летят, да? В то же время. Не, давайте-ка подойдем, сейчас световыми гранатами закидаем. Нет, это плохая была идея. Очень плохая идея. Так, тогда как сделать-то? Может и вправду командный центр послать наверх? Украсть. Воздух, Украсть. пускай полетает. Нет, наверное, это тоже бред какой-то собачий. Украсть. Украсть. Но я не знаю, как еще здесь выиграть. Украсть. Потому что, смотрите, мы зайдем наверх... Короче, надо начинать заново. Ладно, я сейчас перепройду заново и дойду до того момента, который сейчас вы видели. Так, мы продолжаем. Я дал смешной момент, был, к сожалению, не заснял его. И да, смотрите, все у нас есть ядерные удары. Какой момент сейчас расскажу. Получается, вот здесь крейсер, да, вот был. Вы помните, что здесь находился вражеский танк. И получилось так, что чувак, который шел вот к этому крейсеру, он был подбит сначала танком. Ну, как обычно у меня получилось, как и в предыдущий раз. Подбил был танком. И он шел вот к крейсеру. Он не успел дойти до крейсера. И его убил танк. Но при этом он уже встал на эту точку. И крейсер он захватил. То есть крейсер сказал готов к бою. И при этом чувак который здесь стоял умер. Получилось так что крейсер улетел без пилота. Это было забавно. Так ладно. Сейчас нам не до Теперь нам надо. Все таки наконец таки. Пройти Вызывали? эту миссию. Сейчас давайте-ка сюда медика Есть. пошлю. Как Уже в предыдущий пути. раз сделаю. Так, световая граната. Укажи мне цель. Уже в пути. Отлично. Уже в пути. Угу. А Эй, я в деле. Так, еще раз. Все, и теперь у меня ГОСТ остался живой. Ой, так. Надо было всего лишь навсего а -а -а. Вот взять просто и сделать так, Конечно. чтобы ГОСТ выполнил свою задачу. Плюс еще был уничтожен. Да, и чтобы он еще и не умер. Но чтобы я не потратил все ядерки сразу. Сейчас у меня все ядерки почти есть, кроме одной, так что все зашибись. Канал так что, ну давайте двигаться наверх. Сейчас здесь мы как-нибудь тоже подкинем им ядерку. Так, в маскировку уходишь, чувачок. И давай-ка ядерку вот сюда в этот раз. Ага, получается, нам ядерку в центр направить. Ну и все, сейчас будет ГГ для противника, очень быстрый. Давайте не терять время зря. Еще посылаем одну ядерку вот сюда. Еще минус. Так, ну все, ребята, расправляйтесь с этими ублюдками. А мы сейчас подойдем нашими войсками. Отлично. Все, захватываем места для крейсеров. Ооо, так, так, так, подождите-ка. Я это не учел. Я эй, это не учел, и я потерял двух гостов сразу. Ой. Так, ну ладно, хорошо, что я потерял гостов, а не экипаж. Пилот, давай-ка иди, садись свой крейсер. крейсер готов Отлично. Так, слушайте, давайте-ка я сохранюсь. Это еще какая-то началась сразу же. А, у них есть восстановление, оказывается. я и не знал об этом. Вот, кстати, реально для меня это открытие стало. Так, ну что? Мы смогли избавиться от замыкания. Наши осадные танки теперь действуют дальше. Но нам надо маскировку включить. Так, ну здесь непонятно, есть там кто-то или нет. Надо все равно ехать. Уезжай, уезжай, уезжай. Блин. Ай. Так больно по танкам бьет. Откуда я вот не пойму до сих пор, откуда стрелял? Так, давайте гостов туда, короче. Гасты невидимость включайте идите светите мне. А, вон танчик. Хотя, какая разница, мы его сейчас так добьем. Так, вопрос, как туда попасть, наверх. Так, это что сейчас было, как он увидел? Ладно, мы все равно его уничтожим А, там научное судно летает, все понятно, все понятно Так, у нас есть еще одна Ага, нифига, у нас больше нет ядерок, да? Несмотря на то, что одна оставалась Так, там наверху у них научное судно Куда стоит Конечно, неохота с научным судом встречаться Так, Так, так, так, так, стойте, стойте, стойте Валите. <slide> Отлично, мы убили всех. С так. Снова разворачивайтесь. Я еще раз сохранюсь. Покатили. Бегом сюда. Выдвигаюсь. Блин, успел. Радость Пожарить немножко танчики да не Так, хрен на это Научное судно забиваем, да потому не... что Все равно не можем ничего с ним сделать да Блин Покатили. Там у них есть танк Научное судно очень мешает В этом плане Так, так, так, где у меня гасты-то, блин С удовольствием Ага, научное судно все равно там, рядышком так, что нужно сделать? Уже нужно, конечно, световую гранату бросить на этот танк. Я на прием. Так, добивайте на прием. его. А, смотрите-ка, он просто берет и атакует вот так, да? Ну, в принципе, какая разница, у меня тут очень много солдат было. Все равно разобрались с этим танком. С Лови, товарищ. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Характер... Это больно. Сейчас разберемся с этим танком. Далее, что у нас получается? Там еще танк есть. И там еще Укажи танк мне есть. Укажи мне на связи. Блин! Сукин сын убежал. Я Он, кстати, все равно прилетает на эту позицию. Так, ну ты, конечно, странный. Минус научное судно, теперь у них нету нигде Вижена. Так... Ага, не, нифига, там есть еще второе научное судно, ё Надо, получается, ослепление на него бросать, чтобы они не увидели мои войска, да? При этом, смотрите, а куда я тут должен? Я тут по-любому буду проходить вот через эту позицию, да? Она здесь палится, и тут есть еще научное судно. Но если научное судно вывести, то есть ослепить его еще и потом остановить, возможно, то можно будет пройти в инвизии спокойно и добить вот тут танк, и потом, этот, и потом этот бункер тоже можно добить. Так, ну все понятно, как дальше действовать. Танки только, к сожалению... Ну, нет, танки можно потом будет сюда установить, да, чтобы добить бункер и танк установлен в данном месте. Ну, тут, наверное, тоже, скорее всего, что-то еще имеется. Не, ну, в принципе, если научно судно, мы вот это добьем последнее, то без него противник уже не сможет защититься. По-любому мы просто гастами пройдем все уничтожим. Ну, у гастов должно быть достаточно инвиза. Пускай они копят, до 200 хотя бы накопим мы. Пока что можно заняться экипажем. Экипаж давайте-ка сюда. И сюда можете тоже, хотя нет, сюда вы не прибежите, вас тут убьют нахрен. Так что она? только, только один пока что, пока что один только крейсер забирайте. Не, ну слушайте, подождите, я говорю, что вот можно танки будут установить и здесь пострелять. А что-то я какую-то ерунду сказал. Потому что как я буду стрелять, если тут танк стоит тоже разложенный? Он просто меня расстреляет к чертям мои два танка. Просто один залп, и он эти два танка уничтожит. Так что нет, не получится. Только гастами выходит, мне придется там воевать. Так что надо у гостов, чтобы было очень много сейчас запасы. Прям да, вообще жестко. Так, короче, желательно это научное судно сначала остановить, потом накинуть на него ослепление. И, возможно, научное судно сразу разбить и потом заняться вот танками. Танком тут и бункером. Не, жаль, что у меня вот не осталось этих, как его, это, еще одного госта сверху. Вот 4 ГАСТа было бы реально очень хорошо, а 3 ГАСТа уже маловато. С другой стороны, тут почти нечего ломать. Так. А, давайте я сохранюсь. И давайте начнем. Пока что сходите вниз. С Так, гости, давайте маскировочку включайте. Сейчас будет пролетать. Все, вижу, нету, идем вперед Так, вижена нету Ну, много еще запас у них, так что ладно Ломайте тут потихонечку Можно танк сейчас будет подогнать еще Тот подзарядился немножко. Нет, пока мало очень. У этих еще большой запас невидимости. <связывается> <связывается> а в принципе уже можно всеми атаковать. <связывается> Давайте тоже, подходите. Что у них там есть оказывается еще на связи. Я... Я там... Я танк ломать <announcing throat> Как они меня чуть не подловили, да, вот этим танком. <coughs> Неожиданным. Ну все, маскировочку скидываем. Там остался еще один танк. Ну нет, надо подождать. Не будем торопиться, а то и все войска потеряют. Их. Так, идем пока экипаж садим ага. на остальные крейсеры. Давайте туда. Так, у нас есть танки теперь. Переносим танки сюда. Да меня тут, конечно, спасают. Это однозначно. Ладно, вырубайте невидимости, добивайте этот танк сраный. Смерть придет незаметно. С удовольствием. Все. Гоу летс, ребятишки, захватывайте свои ага. корабли. Берите свои игрушки. Да Укажи мне готов к бою. <coughs> Полностью зачистили территорию. Готов к вашим позициям приближается многочисленная эскадра. А это мои. Это быть то самое о, о, о. Орудие Емата заряжено. Наш новый флот к бою. А Следует что тут цепь. готовить? И так он уже будет готов. Сделано. Нихрена себе флот. Не а, сейчас будет баталия, типа нам вот показывает, Экипаж да? Ну откуда они будут нападать-то? Тут Веду же непонятно. Тут просто, Веду я не раз. знаю, как-то поставить свой флот вот таким вот густ. образом. Не да в принципе, Экипаж скучковать его и все, этого достаточно будет. Веду на связи флагман Доминиона, Нора-3. Так, так. О, Дюк. Уж не знаю, из какого вы ополчения, но советую сейчас же сложить оружие. Я генерал Эдмонд Дюк, командующий армадой Доминиона. Именем императора Менгска приказываю вам немедленно и безоговорочно сдаться. А, генерал Дюк. Я думал, вы прибудете раньше. К вашему сведению, мы не из какого-то жалкого ополчения. Мы представляем всю мощь Объединенного Земного Директората. Земного Директората? Вы хотите сказать, что прибыли сюда самой Земли? Совершенно верно, генерал. И мы возьмем под контроль этот сектор со всеми его жителями. Во благо человечества только через мой труп не плевать откуда вы приверлись никто не смеет угрожать доминиону тиранов пока я жив огонь на поражение о это уже жестко так что там прилетело Ваша интересно связи. к нам хуй щит Готовченко. Враг разбит, победа за нами. Ну, забавно было. Как Дюк сказал, вы прилетели с самой земли. Типа такой, лол, что? Ну ладно, в общем-то мы победили. Времени не так много это затратило. все, и Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!